Всем привет, с вами Дмитрий Урсул, И в сегодняшнем видео я хотел бы продолжить серию роликов, которые посвящены работе с плейбэками И в рамках этой серии, кстати, кто не видел, у меня уже два видео на эту тему выходило Если что, ссылку оставлю в описании к этому ролику в рамках работы с плейбеками я также часто использую одну очень полезную функцию внутри Logic, которую вы можете использовать не только при работе с плейбеками, а также и просто при работе в проекте, то есть с одной песней. Но я это для меня это максимальную пользу получила именно вот в работе с плейбеками, с проектами для подготовки плейбеков. То есть еще раз повторюсь, я более подробно рассказывал, что к чему в этом проекте у меня в предыдущих роликах, поэтому посмотрите, здесь я на этом останавливаться не буду. Но суть такова, что я хочу вам показать функцию о том, как нормализировать дорожки, а точнее регионы, для того, чтобы у них была единая громкость. То есть у меня здесь ситуация такая, что у меня здесь есть несколько песен, каждый из которых состоит из одного набора с каждой инструментов То есть у меня есть ритм-гитара У меня есть хаммонд-орган, фортепиано Ну где-то оно есть, где-то нет И самое главное, есть основной голос И есть бэк-вокал Все это делалось, естественно, в разных проектах То есть это были разные песни С разными записями Я все просто выводил как оно было в проекте С э, фейдерами в ноль Но все равно громкости плюс-минус где-то разные То есть где-то Хаммонд Например орган громче, где-то тише И э, на слух там, Прыгать между песнями и слушать Чтобы все плюс-минус ровно звучало Это не очень удобно То есть задача выровнять исходные э, Скажем так регионы тех или иных инструментов Между собой от песни к песне Ну настолько выровнять Насколько это возможно Чтобы не было такого Что на концерте э, у вас вдруг какой-то песня начинает шарашить бэки или э, там например гитара вдруг начинает вылезать какой-то песни чтобы звукорежиссер например во время концерта на это не отвлекался ну то есть чтобы проект э, с плейбэками звучал максимально однородно то есть это главная задача и вот давайте в этом видео я вам и покажу как это можно сделать с каждым обновлением секвенсор logic pro обрастает все большим количеством функций меню и инструментов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 А процесс работы с музыкой станет гораздо быстрее, насыщеннее и увлекательнее. Не откладывай обучение на потом, начни прямо сейчас. Ссылка в описании к этому ролику. Итак, давайте прямо на примере вокалов. То есть, что я сделаю? Я сейчас открою все свои дорожки э, с вокалами, которые у меня есть. И выберу у каждой песни э, дорожку с лид вокал у меня здесь все помечено, лид вокс. Сейчас мы их выберем. Они у меня все, так это не то. Они у меня все идут на общую шину, то есть обрабатываются единые шины и, соответственно, эта шина потом выводится на микшер и отдается звукорежиссеру, чтобы звукорежиссер мог сам балансы групп вот этих инструментов отстраивать в разные э, время. Поэтому э, здесь все мне нужно максимально однородным сделать, чтобы за все, потом было удобно все это в реальном времени обрабатывать. Так, я вы, выделил все треки, ну и, соответственно, все регионы, относящиеся к лид-вокалу. И теперь есть функция такая, то есть нажимаем functions, и здесь есть Normalize Region Gain. И у нас открывается такое окошко, в котором мы можем э, выбрать, собственно, что будет происходить. И давайте пройдемся по вариантам. Значит, Collective Selection. Э, здесь в чем суть? То есть он, вы получается, э, все, что выделено, Logic будет э, одновременно анализировать и приводить к какому-то некому усредненному значению общему. То есть, если у вас, например, есть, э, здесь вы можете, кстати, поставить левел. Э, все зависит от того, от алгоритма, то есть это пиковое значение, либо loudness Но меня интересует loudness, потому что это вокал, здесь очень длинные песни То есть здесь мне вот эти короткие пики не так интересуют Меня интересует именно общая средняя громкость, ну или можно сказать RMS громкость То есть такая некая средняя громкость для каждого трека Поэтому пик меня здесь не интересует, пик будет актуален для каких-то более мелких отрезках временных, то есть если вы работаете там с сэмплами или с one-shot сэмплами, чтобы их быстро выровнять, то вам скорее всего пик режим понадобится. Я здесь работаю сразу с целыми композициями, то есть целыми песнями, вокальными линиями, и поэтому мне нужно просто выбрать loudness. То есть общую громкость. Так вот, если у меня стоит collective selection, как сейчас, то Logic просто просканирует все вот эти выбранные мной файлы и, ну, скажем так, у них у всех замерит громкость в люксах в данном случае LUFs и эту громкость приведет к тому, к той цели, которую я вот здесь в, в пункте target level установлю. А в моем случае, то есть то, что я вот вам описал выше, что я хочу добиться, это не сработает. Почему? Потому что Logic будет воспринимать все вот эти выбранные мной 18 регионов как единое целое. Допустим, они все вместе звучат на уровне там минус 25, допустим, и он просто каждый регион на 2 дБ поднимет, чтобы в среднем все вот эти... Э 18 регионов, если их от начала до конца прослушать, выдавали там минус 23 в данном случае, да, мне это не подходит, поэтому мне нужно выбирать, естественно, не collective selection, а individual regions, то есть я выделяю, выбираю отдельные регионы, вот которые у меня выбраны, и вот теперь logic будет каждый регион независимо измерять и смотреть, подходит ли он под ту громкость, которая мне нужна, ну и соответственно выбрав их все, я могу поставить, ну например, здесь минус, ну допустим минус 20 на самом деле здесь громкость мне не так важна, главное, чтобы просто не было перегрузок, потому что все равно потом я могу общую громкость поставить, то есть выбрать все регионы и уже их все одно, одновременно сделать громче или тише либо используя шину общую, на которой они идут либо общий гейн у них поменять это не так важно, Мне сейчас задача именно чтобы лоджик Поставил такое некое среднее значение между всеми регионами. Все, ставлю минус 20. Нажимаю. Э, ну, давайте поставим, на всякий случай, минус 20, нажимаю apply. И после чего logic сейчас сделает такое некое вычисление за кадрово и посмотрим. То есть, здесь у нас вот этот вокал опустился на минус 7. Давайте посмотрим здесь. Здесь на минус и 6,7. Здесь посмотрим, здесь тоже минус 7. Здесь минус 6,8. То, все зависит от плотности вокала э, в той или иной песни. Здесь минус 6,9. Ну, то есть, плюс-минус приблизительно где-то одно, потому что я все-таки старался с одной громкостью выводить. И все писалось примерно одних на текст настройках. Но в вашем случае э, это может быть иначе. То есть здесь э, у нас 6,8, вот мы видим. Э, ну, то есть, э, в любом случае, какое-то некое единое значение было установлено, в вашем случае, то есть если у вас изначально треки очень сильно друг от друга отличались, эти значения могут гораздо сильно разниться, то есть у вас может, гораздо сильнее, точнее, то есть, у вас может быть что-то минус 2, что-то даже плюс, то есть если слишком тихо, то есть для некого такого среднего значения будет меняться, это очень удобно и уже дальше вы можете с этим работать, то есть брать, слушать, где-то конечно в каких-то отдельных случаях может подправлять, но как правило это очень хорошая стартовая позиция, для того, чтобы выровнять вот эти самые гейны И я напомню, что это именно гейн То есть это не ручка громкости на треке Это именно гейн самого региона То есть если у вас стоит какая-то общая обработка Как у меня, например, на шине стоит Вот на вокале у меня стоит здесь SDSR, эквалайзер, компрессор То, соответственно, эта цепочка эффектов будет работать однородно для всех этих Партии, несмотря на то что песни разные треки разные записывались в разные дни то есть все это будет в данном случае очень удобно и очень удачно работать вот то есть ну вы поняли я думаю в чем смысл пользуйтесь этой функцией то есть напомню что она находится здесь normalize Region gain, То есть это очень здорово, очень удобная Фишка и можно и пользоваться Таким образом выравнивать громкость Отдельных регионов, будь то на одной дорожке Или на разных дорожках, то есть чтобы в проекте Была какая-то некая Такая усредненная громкость у разных элементов Что ж, пишите обязательно В комментариях, как вам был ли полезен данный урок также всегда пишите мне вопросы по лоджику, самые интересные вопросы я всегда разбираю на этом канале поэтому обязательно подписывайтесь на канал Logic Pro Help и ставьте колокольчик чтобы не пропускать новые видео и присоединяйтесь к нам в Telegram чате если вы еще не там, у нас там уже полторы тысячи человек, ссылка также будет в описании подключайтесь, помимо того вы получите очень много всяких бесплатных материалов плагинов, сэмплов полезных советов и много-много чего еще, и, конечно же, доступ к нашему чату, где мы все общаемся, обмениваемся опытом работы с лоджиком, с плагинами, помогаем друг другу в каких-то сложностях. В общем, я там тоже всегда на связи, то есть всегда собираю ваши интересные вопросы, отвечаю, если на что-то не могу ответить текстом, записываю ролик и выкладываюсь потом на канал. В общем, давайте вместе участвовать в создании контента, чтобы была такая прям полезная база данных по лоджику, и чтобы новым пользователям, которые приходят к нам и присоединяются э, к, по, к клубу пользователей лоджик, чтобы им было потом проще э, познавать этот секвенсор. Ну а с вами был Дмитрий Урсул, всем успехов в творчестве, увидимся с вами в следующих видео, всем пока.